Ребята, всем огромный привет! И да, я заранее прошу прощения за этот ужасный свет. Ну, вы понимаете, стандартная отговорка, не тремя, Короче, вы поняли, заранее сорян, такой YSS, да. В общем, в этом видео я вам хочу показать, как я оформляю свои развороты в Ragdance Journal. Это уже второе видео. Первое вы можете посмотреть либо по ссылке к описанию, либо кликнув вот сюда вот. На вот этот прямоугольник с видео, вы поняли, да? Также, ребята, если вы хотите видео-вопрос-ответ, я вижу, что оно вам нравится, пишите свой вопрос внизу вот сюда, вот, к описанию к этому видео, или в видео-вопрос-ответ. Я обязательно прочту, и в следующем видео обязательно отвечу. Также не забывайте подписаться на мой канал, потому что дальше будет много интересных видео, и поехали! Надеюсь, что вам понравилось это видео, поэтому поставь палец вверх, подпишись на мой канал, если ты этого еще не сделал. А про видео просто ответ и всем пока!